Здравия вам, господа бояре! Настало время охренительных историй. У меня был случай, когда ко мне обратилась женщина, уже разведенная, со следующим вопросом. Я не хотела разводиться, но для меня это была устрашающая мера в отношении супруга. Я подала на развод. Каково же было ее удивление, когда муж пришел, дал свое согласие на развод и суд их развел. Не может быть. Сходила, подала на развод, и развод случился. Так не бывает. Интересно, что она хотела? Что ее женская логика в ее воспаленном уме родила? Какую картину? Что она придет на развод, а добренький судья будет убеждать ее мужа в том, что он был неправ. То есть Сейчас уже в течение определенного периода времени она достаточно сильно переживает. Она еще и переживает, представляете? Она сама все сделала, а теперь переживает. Как говорят тренеры личностного роста, лучше сделать и переживать, чем жалеть, что не сделал. Правда же? Приглашает его вновь вступить в брак, на что отказывается. Ну, во всяком случае, пошел к раздунье. Не проклятый ЗАГС. Подавать на развод, тем более, когда есть совместные дети, Подумайте несколько раз. Они все думали, когда подавали на развод. Индюк тоже говорят: думал, да в суд попал. Так вот, они подают на развод и думают: Я стану свободной женщиной, наконец-то я избавлюсь от этого абьюзера спермабака. Надоедливый мужик, фу, пошел отсюда вон с моей квартиры. А потом вопросы задают. А что это у меня больше денег не дают? Ну да, действительно. После развода, дамочки, вы не станете владычицей морской. Вас ждет одиночество и долги по алиментам.